Всем привет! Сейчас мы посмотрим новый видосик Геранда Штурм завода. Поехали. Привет. Поехали! Ха, немцы нападают. Немцы дышат спину. Они сделали своего монстра, чтобы защитить свой завод. Монстр какого там назвали? Не забыл, сколько назвали. Инженерный монстр вроде. Вроде бы да. Он двуголовый, я только что заметила. Что такое? Он не может ехать. Что, Они могут мной? Где мой корпус? Ого. Они голову вставили. В нем чип, другими словами мозг, который предназначался для КВ-44, который мы собирались строить. У него разом а -а -а. кв четыре. Он думает, что там КВ-44? Все мои пушки. Какие пушки? а Видишь? А он трактор, ну как этот, фура, как будто такая грузовая. А прикинь, не кВ-44. Ну, не понимаю, что делать. Отвечайте! Где пушки, что происходит? Мне жаль, товарищ. Кое-что пошло не по планам. И нам пришлось построить тебя в таком виде. Сюда движутся враги. И вся надежда на тебя. Ух ты! Уже ломается. Чтобы он с этим справился, знаешь? Ну да. Не все, он с пушками привык обращаться. Тут у него будет конкретно неудобно. Ух ты, какая пушечка. Это эти гвозди. Сейчас выломают. Пробитие левиафан нет какой-то маленький немец... немецкий заморыш Его подпустили. Все рабочие этого завода выстроиться в одну шеренгу. это приказ левиафан офигеть вину очень молотком на автоматическим как ты знаешь степера есть такой строительный это гвозди такие Такие вишни работают, они в них не могут попасть и кувалдой работает, и пилкой. Это погрузчик, бывший. Он просто откусывает. Да. ам -ням, ням И в рожу. Получи. Он просто и металл гнет, как бумагу. Ух ты, это уже большой. Посмотри, сверху жидкости сливает на него. Так у них уже видишь, все продумано. Приятно. А какая-то игра, знаешь, э -э, еноту по голове дать или кому там. бросуку? <с> Я забыл. бам. Мимо. Ай. Бам. А он шустрый? Все. Ну конечно, одно дело, когда пушка Во, смотри. проникся. А стрелять-то нечем. Все, вперед, давай. Еще одна голова, давай, хватай его. А это каково там, знаешь, автомат, который игрушки вытаскивает. Не, ну такой не пробьешь своими глазами то А это кто есть? Это бочечка. О -о -о. Не бочечка. Какой-то знакомый, но не знаю, кто это. Мы уже видели его много где, раз. Да? Где? Где? где Ты что-то какой-то знакомый? Да, я не могу тоже понять. А, я поняла, на кого похож. Да. У КВ-54 была голова такая немецкого танка. Тоже да. был такой глаз и такой а, же дуло да, было. Да, помнишь? Помнишь? Было вот такое, вот да, единственный да. был немецкий танк вот с такой головой. Видимо, а, это да. модель танка, которую мы не знаем. Ну, наверное, да. Или, может быть, был такой персонаж, мы его пропустили. Но я сто процентов помню, что у КВ-54 был точно такой же немецкий танк, наверное, одна из голов была. Это Потому голов. что ты его рисовала. Да, поэтому я хорошо запомнила головы все. В общем, а если вы знаете, то напишите нам, кто это вообще. Да, слушай, я даже не знаю, как теперь Будет КВ-44 в таком теле сражаться против немцев, тем более танки достаточно ну, крупные. Он, он как будто управляет только своей головой. Там же вот другой персонаж, другая Пилка голова у него. Он управляет видимо. пилкой спереди да, вот только этой пилкой вот, циркуляркой. А сзади, который, да, ему нужно просить, типа, давай схвати, пожалуйста. Ну просто так тяжело. Очень, очень Я не знаю, как он справится. Ну, узнаем уже потом. В следующих да. сериях. В следующей серии. Пока. Не забывай подписаться на канал и поставить колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. А если ты уже подписался, то красавчик!